Всем привет, ребят! Сегодня катаем троечку турбовую э на шестнаре. Мотор полторашка, турбина ТД 05, 16G, китайская. Форсунки э э Субаровские, э 550, э ну, рампа, соответственно, с обраткой Все как положено, 3 бара Вдуваем 1,5 бара в максимуме Тут, в принципе, больше-то и не надо По конфигу валы какие-то 9,3 С фазой 290, не знаю что, мы сами не в курсе Бросим какой-то побольше стоит э, ресак, который клап турбо, который что-то такое, турбовый какой-то. Такой из трубы сделанный, я потом покажу. Э -э, дат клап турбо э -э, 6250 на полтора бара избытка. И клапан управления на одном, макрусский стоит. Ну то есть такой конфиг нормальный. В принципе. По коробке у тебя здесь все стоп, да? Да, все Все родное, как бы. Ну, в принципе, едет нормально. Мы уже круг проехали по кольцевой дороге. Это у нас где-то, по-моему, 242 142 километра получается, по-моему, круг как бы кольцевой. Решили еще на второй заход зайти, чтобы все это закрепить. В принципе, у нас все как более-не менее нормально. выстраивается. Здесь некие пики есть, но они спускались. Я потом гляну. Все гладенько идет хорошо настраивается без проблем на по крайней мере все должны были вчера настраивать этот автомобиль но вышло так что как обычно с проводкой проблемы с ну короче с подключением тада там у тебя же какой-то переходник, наверное, с ДМРВ стоял, да, да? да да там пришлось переделывать Ну, короче, вышло так, что, во-первых, нам надо не седьмой пин, 40 а сороковой дат, чтобы был И сорок четвертый ДТВ А там получилась вообще какая-то каша Во-первых, на седьмой приходило, но на дат при этом не 5 вольт питания приходило, а 12 Он, в общем, накрылся И, по-моему, температура воздуха там тоже куда-то никуда -то была ну, точно не знаю, это электрик разбирался. Сделали, сейчас все нормально, отображается, все как бы четко. Поэтому перенесли на пятницу сегодня 25 ноября 2022 года. Погодка вроде более не менее нормальная у нас. По крайней мере снега нету, это уже хорошо где-то минус 6 приблизительно сейчас я даже посмотрю по температуре температура воздуха у нас конечно ну короче если стабильно ехать без пуста на пустке получается минус 6 Сейчас мы уже скользили несколько раз На летней резине еще Да, на летней резине Скользко, ну не из-за того, что зацепа Ну, то есть э, э, У нас скользкая дорога А именно из-за того, что испыток, э, испыток момента большой И иногда подколбашивает Один раз прям вообще так нормально У нас Утонуло практически ну, в принципе, я не знаю, тут нечего особо показывать. Ездим и ездим. Под капотку я покажу потом, когда приедем, чтобы было понятно, и распишу все. В принципе, ничего такого особенного нет. Тут обычный низ, обычная головка, только что валы. Валы неизвестно, что это, потому что собирал другой человек. Известно только, что они 9,3 и фаза 290 так что вот, датчик фаз у нас работает Датчик скорости отсутствует Соответственно я все эти пусто по передачам не могу настроить Ну, в общем-то и все Может еще поснимаю Либо сниму уже, когда приедем откручу. Все, ребят, мы приехали, открутили Как я обещал, под подкапотку покажу Соответственно Турбинка здесь ТДХ 05 Китайская С фланцем Ну, ТД-05 g с фланцем от Субары. Выпуск вот так вот сделан здесь. Более, ну, нормально как раз. Фильтр, кулек здесь стоит. Ну, его отсюда фигово видно. Вот он вот здесь. Вентиляторы от Нила Две штуки. Ну, и Ниловский как таковой он. Ресак Клаб под Турбо, который сделан. Блов здесь китайский стоит. Не помню, он же какая-то, как-то он там фика узнает Называется Модуль зажигания стандартный Вазовский, но это китайский какой-то э, Стоит, но лучше ставить э, Сдвоенный коммутатор специально И катушку какую-нибудь нормальную Человеческую, которая э, Не будет так часто накрываться Потому что эти у модули очень ненадежные И в любой момент могут отрыгнуть Опять же и время накопления непонятное Особенно у китайских он по форм-фактору вроде такой же Но по индуктивности не знаю Я что-то сомневаюсь Кто-то даже проводил опыты Вроде там нифига ничего не совпадает Как и говорил Валы здесь какие-то 9,3 С фазами 290 Форсунки Субаровские 550 кубов Ну от стихи Регулятор давления топлива Стандартный стоит Подключено все соответственно сюда в ресивер. Датчик температуры воздуха аля Bosch Ну и все вроде. Дат 2,5... Ну, 250 кПс. 62,50 который. Соответственно, он полтора бара избытка. Ну тут, в принципе, больше и не надо дуть. Мы там как раз около полутора и надуваем. Очень-очень близко к тому. Ну и все. Вроде тут как бы все под капотом, более, ну, то есть нормально сделанное, а то бывает там такой фарш просто, блин, ужасный, блин, что там ни руку не просунуло, все там дотронулся отвалилось тут же, все, блин. Здесь все собрано хорошо. А, и маковский клапан управления давлением, соответственно, он подключен сюда, к турбинке как таковой, и один канал у нее на воздух, вот здесь фильтр стоит. Почему именно он применяется? У него сечение нормальное, он отрабатывает четко, другие клапана, они как-то... Нельзя нормально настроить буст как таковой, начинается пере... ну, передувы, либо не блин, такие вот проблемы. Ну, в общем-то, все. Ты от что скажешь? Вообще мощь <серкнет> страшная была. Ну да, нас там покрутило еще, <серкнет> нас чуть... один раз нас э, так кидануло, да, кидануло потом, э, ну там, немножко, а второе, вот второй у нас уже ровно на том же месте нас там развернуло вообще на 90 градусов, благо там, Машин не было, там, по-моему, 4 полосы или 5 там ну, уже Ну, 120, 4. ты тут едешь, газ даешь, она шлифует, Да, знаешь. и получилось, что мы едем, мы как бы газанули, блин Она как пошла в одну сторону вначале, в левей, А потом вправо, блин, там градусов на 100, наверное, нас повернула приблизительно Потом как бы развернуло, блин, хорошо, что маятник не словили Там чуть в грузовик не долбанулись на самом деле И благо, спасибо народу, который там сзади ехал Они увидели, судя по всему, притормозили Мы не, уже не смотрели, потому что не до этого было Но владелец машину поймал, все, как бы никаких проблем нету. Да, по тормозам здесь э, все по стандарту Единственное, только что колеса 15 у тебя стоят 16 А, 16 даже, да То есть тормоза стандартные, резина у нас летняя, блин, поэтому у нас так вот могло побрасывать, в общем. Так что такие дела. Едет, кстати, очень стабильно, Надув тоже стабильно идет, но я специально там сгладил, чтобы не было вот этих ступенек, которые бывает, что там не едет, не едет, потом бах, блин, и она резко поехала, что на самом деле на трансмиссию слишком сильно Влияет, и вот такие вот можно словить Темы, как вот мы словили Хотя мы словили, как бы плавно все было У нас происходило Ладненько, ребят Не забываем ходить под видео Там ссылочка на Драйв Контакт У меня снизу, вот там вот Соответственно, колокола жмем, подписываемся Ну и смотрим другие видосы В общем, всем пока и до новых встреч